Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Ольга Павличенко, я партнер международной корпорации Фухоу, и я приветствую вас на моем YouTube-канале. Названа точная дата блокировки YouTube в России, это 4 апреля, кстати, это уже завтра. Многие скептически относятся к этой информации. Наша задача установить программу VPN, чтобы и в дальнейшем продолжать смотреть полюбившиеся видео. Сейчас многие программы после установки, через некоторое время, там два-три дня проходят, и их снова Роскомнадзор блокирует. Если вам надоело каждый день искать новые программы, то я вам предлагаю, можно сказать, почти идеальный выход. Это программа частной американской компании, и она называется «Лантерн». Компания предлагает вам загрузить приложение на любое мобильное устройство, будь то смартфон, планшет или ноутбук. И эту программу Роскомнадзор уже не сможет заблокировать ни завтра, ни в обозримом будущем. Дорогие друзья, возможно, уже многие установили VPN-программы на свои мобильные устройства и продолжают смотреть, возможно, с рекламой смотреть эти, эти видео. Для тех, кто не может сам установить, я предлагаю обратиться к вашим ну, близким родственникам, соседям, может быть. То есть это могут быть ваши дети, внуки, то есть те люди, которые очень хорошо разбираются в данных программах, вообще в интернете. То есть они с интернетом на «ты», и они в любом случае вам смогут помочь это сделать. Ссылку на данную программу я размещу под этим видео. Проходите по ссылке и устанавливайте VPN-программу на ваше мобильное устройство. Ну, а мы продолжаем. И в данном видео мне хочется поведать вам о новых результатах по оздоровлению, которых у меня скопилось довольно много. На бумажных носителях эти результаты, и мне хочется их обнародовать. Я не буду называть имена, не буду называть города, Просто буду рассказывать эти результаты или зачитывать их. Возможно, кто-то уже увидит в этом свой диагноз и решит, что да, нужно оздоравливаться. Итак, первый результат. У мужчины 58 лет. На фоне стресса выявлено герпетическое заболевание. Обширный опоясывающий лишай с коростами, страшными ночными и дневными болями, судорогами. Медикаментозное лечение, это мази и таблетки не помогали, а усугубляли ситуацию. Все время болезни поддерживали иммунитет продукции компании Фухоу и внутрь, и снаружи. Через год новое испытание выявлено лимфома у ворот печени. Проведено шесть химиотерапий. Похудел на 14 килограммов, потерял волосяной покров. На фоне приема продукции компании. Проявления химиотерапии не имели серьезных побочных эффектов. И вот уже исследования в течение 9 месяцев показывают отсутствие процесса, вес восстановлен, аппетит хороший, волосы отросли. И это главный результат применения продукции ФОХОУ. Итак, так, еще один результат. Хорошего дня. Хочу поделиться с вами о чуде капсул Линджим. Мальчика 13 лет избили старшие ребята по голове. В трампункте, сказали, что сотрясение головы и гематомы. Постельный режим 10 дней. Головные боли были очень сильные. Мальчик 12 дней принимал вот капсулу линжи. На 12 день из носа вышли сгустки крови и сразу перестали головные боли. Очень благодарны продукции Фухоу. Еще один результат на применение пептидов женьшеня. Женщина порезала палец глубоко, но естественно образовалась большая рана. Вспомнила, что на рану можно сыпать сухой пептид женьшеня, порошок. Было утро, а к вечеру рана затянулась. Края ураны ровные, гладкие. Сегодня осталась полоска. Представляете, какой уникальный результат. Так, еще один результат. Добрый день. У меня сильно болели ноги. Варикоз зрительно был не очень виден, но вечерами доходило до слез и боли, и ломоты. Конечно, помогло все в комплексе. И БЭМ, и продукция, и лечебное постельное белье. Утром вставала, и было ощущение, что сотни мелких иголок втыкаются мне в подошву. Но я, конечно, понимала что это улучшение кровообращения. Кровь наконец-то пришла туда, где ее долго не было. Потом эти ощущения прошли. Даже если вы очень устанете, заболеете, сон на этом белье очень помогает восстановить здоровье и силы. Обязательно применяйте продукцию, и скоро у вас будут свои потрясающие результаты. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы продолжаем работать. Я продолжаю выпускать для вас полезные видеоролики. С вами была Ольга Павличенко. До новых встреч!